Всем здравствуйте, поклонникам Пинаклю. Многие вопросы задают. Я уже смотрел по интернету. Это Corel, Corel, Corel, Corel, но Corel на это на базе Corel сделано, потому что Corel выкупили эту программу. Она на более и более отличается то до 20 версии и как бы это в 20 версии 3D не ставится как здесь ну и нету программы они как бы не устанавливается с этой версии даже 20, до 20, 21 версии эти вот это не устанавливается полностью некоторые есть переходы все как бы это нет никак если устанавливаю значит устанавливается а, она собранная не скопированная ни у кого это, это полностью она как бы сам я ее собрал с по крупицам по крупицам полностью сайт со всех сайтов скачивал ну и где-то официального с официального сайта скачивал где то какие-то программы ну как бы дополнение все остальное и полностью сделал как бы работает это а многие копируют попугая просто она просто скидывает одно и то же сколько смотрел сколько сайтов я, блин уж спорил со всеми но смысла нет они скачают видео у кого-то потом они и показывают что они типа как то загружали все остальное и... ну, у меня такого нету полностью рабочие устанавливается так, ну, как не полностью автоматически но все равно так как 20 версия она полностью автоматически здесь надо вручную контент полностью устанавливать полностью контекст устанавливать кроме как заводских там выполнение 747 по-моему гигабайт так чтобы работало очень хорошо ну я не знаю например кто-то занимается очень видео фотографией ну короче это профессиональная программа, так что не надо скачивать фотоэффекты, аудиоэффекты там все остальное, все здесь есть по крайней мере можете добавлять и скачивать какие-то аудио видео, звуки и все остальное можно сделать самому просто-напросто так настройку по крайней мере все знают но все равно экспорт вот в основном экспорт чтобы не тормозило куда поставьте если поставите intel ну там intel надо и с 5 чтобы начиналось или просто поставьте 900 лучше 3000 к целерон пенсиум если у кого-то денег нет но ну, у меня стоит пентиум а не пентиум телерон стоит поставил мне в принципе работает. хватает но мне чем отличается система систему мне стоит полностью для рабочей станции я ее долго искал нашел но ну, буквально наверное, года три назад вышла <кх> она отличается от всех версий полностью от всех версий для рабочей станции здесь ну там видео у меня есть посмотреть она более открытая но она и открытая по деньгам естественно 24 тысячи стоит но она у меня есть в ютубе видео и полностью мне ссылка где можно и платную скачать и бесплатную скачать платную это полностью скачивать потом покупается ключи но она то активируется через интернет но у меня есть конечно так которая уже готова и активирована но, ну, в принципе, включите, летать, ну, одно удовольствие, честно сказать, работать с ней Так, что дальше? Здесь проекты, которые вы делали, естественно, здесь показывается. А вот эти проекты, которые вам надо достать, видео, которое вы хотите или скачали, или у кого-то коммуниздили, чтобы переделать на свой лад, просто-напросто. Ну, многие это делают, ну как бы для новичков они, ну. И бывает такое вот ну давайте поставим пусть пока хочу что сделать что-то затупил совсем заговорился так пускай стоит пока загружается так сразу по экспорту объясню так по экспорту э, что-то посмотри там какой-то бред кто-то несет непонятный блин но ну, практически она делается автоматически ставится вот так совпадает что вы сделали э, какое видео сделали например такое она и будет вот что здесь вот она то же самое здесь у меня запись просто идет маленький тупит вот э, полностью не будет тянуть слова э, как бы когда ставить если видео будет переделывать там там все остальное Естественно, здесь устать вот и 20, ну, как стерео, моно, там, все остальное 16 бит, 8 бит не надо, лучше 16. Вот это ставить не надо, потому что будет долго думать и тупить просто-напросто. Если вы не хотите делать автоматические настройки, здесь можете качество вот так вот сделать. MP4 тоже самое поставить. Аудио не надо, потому что одного аудио, аудио только записи, запишется просто-напросто. Так... Что дальше у нас? Вот ультра HD 180 на большой экран, естественно, дольше будет. И здесь 4 k Смотрите сами, здесь э, по пространству ультра ну, есть ультра. 4к тем более. Но она не отображается. сколько с пытался делать, она в э, не в биосе, а в этом а в ютубе она как бы это не отображается. Отображается другими программами, когда делаешь перезаписываешь полностью клипы все ну здесь ави для mp2 mp4 вот это вот flash studio а, но ну, в принципе а, вот здесь вот можете чтобы не засорять c свою здесь был можете вот я его вот поставил а, специальную папку работы и вот так вот она у меня как бы здесь она мне полностью записываете как видите я записываю балтикам ну я его не, как сказать, рекламирую, проще сказать, но оно мне так просто удобнее работать, а то, ну, как бы привык там, ишь, э, можно что с ней сделать, там, ишь, э, уголочек там, ну, посмотрите сами, тоже у меня есть видео. Так, что дальше еще? Ну, здесь по экспорту объяснил, все. Здесь вот покупку не надо, наличие обновления убирать вручную, лучше вообще не надо делать обновление, тоже что как а, с, с ключи летят. Вот здесь, если у вас замок висит. А здесь вот Вот он, Пинаклю. Вот он. Кряк, естественно, от имени администратора. И вот он. Чтобы запу запустить программу, надо кряк сделать. Вот студию вытаскиваете на рабочий стол. Потом от имени администратора и она в ключе ставится, все равно все начинается работать полностью. Так что еще? Ну, в принципе, вот это, по крайней мере, вам она не нужна, потому что если вы обновите у вас полностью след от ключи, вас учить не надо. Интернет-магазин тоже не надо залазить, лучше скачать без интернета. там С интернетом, я думаю, ну, контент может кого-нибудь там может скачать. Но я говорю сразу, что она у меня уже полная версия работает. Сразу я показывал, что в том видео показывал, что вот они ключи, сразу все полностью вставляется, все рабочее. Uh, у меня там которые контакт, uh, ну контакт это репо ключи стоят, у меня не один ключ, это там ну, много ключей просто напросто, так что там одним ключом не надо ставить, все рабочее. Так uh, по поводу редактирования мне тут спрашивали, как сделать на два, Сдел можете вот так вот сделать, вот можете вот так сделать полное. принципе по крайней мере ну ничего сложного нет вот. так здесь вот два раза когда нажимаете вот он у вас настройка полностью музыка там микшер ну здесь полностью э, идет э, как звук можно добавить как можно убавить как, эффекты вот все можно долго надо разбираться толко естественно но в принципе ничего страшного если долго мочится чего-нибудь получится плавное движение здесь посмотрите сами так что еще здесь можно сделать переход если у кого-то половина переходов не работает значит вы что-то неправильно сделали или у вас просто корявая а, как вам сказать пенаклю у кого-то скачали а, ну у меня по крайней мере такого беспредела нету здесь все работает у меня все полностью Здесь много, конечно, а, тех, которые не устанавливаются у кого-то, но ну, они у меня все идут. Желательно десятку, если скачивать, если устанавливать, чтобы десятка пятнадцатого года было потом обновить. Это полностью все тысячи устроится, установится сюда. Или на семерку. Не знаю почему, но почему-то это а, как-то на десятки полностью все не устанавливаются не знаю почему, но на 15 только а 15.03 десятка устанавливается а на этой почему-то все не устанавливается. так, здесь можете естественно вот так вот переделать как хотите здесь раз, можете на этот лад поставить можете на этот лад поставить так, что там смотрите дальше вот, потом то же самое, расширить его, можете вот так вот, уже для определения вашей работы. А, то же самое, два штуки можно. Ну вот, здесь, в принципе, все. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нету, но, по крайней мере, как бы это... Ну, месяц у вас уйдет, естественно, чтобы что-то как-то делать. Так, что? Но там девушка какая-то по интернету писала титры не может поставить титры по крайней мере здесь титры ну, для работы в принципе хватит Ну на семерке конечно может другой 3d поставить там можно более поздней версии поставить там а с, по моему с 21 версии можно еще туда сюда поставить так что если вы... Вот смотрите, сейчас я покажу. Девушка писала, что не может сделать... Здесь вот поставить. Вот. вот. Здесь у меня нету. Что-то я, по-моему, не сохранил. А, ну, ладно. Не получается. А, так через кэш у вас не получится чтобы вот так взять и поставить и скопировать ставить например О, вот, вот. вот здесь он ну, видите никак не получается хоть вы убейтесь ничего не получится я тоже как не пробовал придется вот просто чисто вручную ставить прежде чем сделать какую то вот сюда ставить раз там можно подчеркнутую поставить сразу и поперли вот это вот так вот устанавливается. Везде. А, по крайней мере, вот в моем случае, она только так делается. Может, ну, у кого я не пробовал, то же самое и на 17 пробовал, и на 20 пробовал. А, в 3D, что в 3D мне нравится. Здесь можно хоть как что ты хочешь, как ты хочешь сделать. На ну, вот то же самое и поперли цвет текстура здесь все самое самое самое здесь можете сделать так что еще а здесь вы можете звук естественно отключить звук как бы убрать его вот удаляем можете и сейчас покажу наверное практически все знают уже Так вот, закрываем. Музыка у меня совсем другая была, здесь музыка совсем другая. Ну да, маленько притормаживает. Можете убрать звук тоже же самое удалить и даже то же самое можете здесь. Вот обрезки от столько столько это удалять но я вот эти вот так вот делаю сколько мне надо я вручную но и вот так вот удаляю что мне надо раз нажимаем и удаляем потом можете убирать так и вставлять а в том виде я показывал многие не могут сделать здесь вот как вот то же самое вот так вот ставите и 2d 3d что хотите поставить здесь у меня сейчас тормозит маленько да тормозит у меня просто напросто. вот смело поставили и будет у вас все нормально а вот эти буквы естественно я ставил в другой программе программу потом покажу ну вот в принципе и все а, можете не стесняться скачивать все у меня работает здесь сами видите все так здесь естественно у меня эффекты все собранные эффекты которые вам надо все все все все все все все та же тоже так как музыкальные есть М музыку можете сами добавлять уже по желанию это да, кстати заводские шаблоны тоже это через интернет надо что-то забыл их ставить сюда так вот ладно, музыка здесь вот эффекты которого надо ну примерно вот так вот можете сейчас удалю Да, вот, раз ее. Да, кстати, если кто не знает, смотрите. И папер. Нет, маленькую сторону уберу. Видео будет тормозить, потому что запись идет у меня. Ну, примерно это... так. Ну что ж э, не стесняйтесь пишите э, я буду отдельно делать видео то которое э, например если как-то видео создать что-то это как бы какие-то шаблоны сделать что-то по видео там по фотографиям какие-то спецэффекты что-то сделать пишите я буду вам создавать видео делать и показывать полностью полностью объяснять, рассказывать, ну, она у меня уже второй год стоит, но мне, честно говорю, нравится эта программа. Может кому-то я ошибаюсь, может быть для кого-то и лучше идет там Sony, например, или еще какие-то программы более профессиональные, как там написано наверное. но прежде чем там что-то сделать надо еще с год разобраться. Я, конечно, сторонник этого, но не до такой степени. А здесь все интересно, все видно, все прекрасно для меня. Кому-то нравится, кому-то нет, но, по крайней мере, мне полностью удовлетворяет все, что хочу, то я верю здесь полный обзор, ну ладно, все, спасибо, до свидания, удачи, подписывайтесь, не стесняйтесь на мой канал, у меня много там о видео, не только по пинаклю, и по всяким программам, что можно сделать и как можно сделать, всем удачи, пока.